Дорогие друзья, я смог записать очень интересную торговую сессию, в которой есть практически все мои методы для пробития уровня. А давайте я вам все покажу. Смотрим первую ситуацию. Здесь я захожу на отскок от уровня поддержки, который у нас находится в небольшом коридорчике. Но смотрите, этот уровень поддержки является у нас глобальным. То есть на больших тайфреймах... Он себя очень хорошо отрабатывает. Смотрите, я перешел на часовой таймфрейм. Видим, что цена у нас недавно пробила этот уровень. И в данный момент, по моей логике, происходит ретест. То есть, произошло пробитие. Потом цена тренда вниз вернулась к этому уровню. И в данный момент я увидел затухание на этом уровне. И а, образовался коридорчик, в котором я поставил вверх. Но здесь я не был уверен в пробитии вверх. Поэтому просто поставил от уровня поддержки. На 5 минут в надежде, что этот коридор у нас пробьется Сделка в итоге у нас закончилась возвратом Но смотрите, образовался на 5 минутном таймфрейме у нас паттерн разворота Цена начала делать резкие импульсы вверх И здесь я опять же захожу вверх на 3 минуты То есть здесь у нас происходит явный отскок от этого уровня и скоро этот локальный уровень сопротивления у нас должен пробиться вверх. В моих прошлых видео я уже рассказывал о таких ситуациях. Я вам сейчас расскажу два важных правила для пробитий. Во-первых, мы должны заходить только на пробитие локальных уровней. И второе правило, мы должны заходить только по тренду. В данном случае, конечно, у нас идет тренд вниз. Но я знаю, что тренд у нас меняется То есть тренд должен сейчас пойти наверх. А смотрите... Цена очень долго держится на уровне сопротивления, и здесь я уже захожу на полное пробитие этого уровня. И как видим, остается 10 секунд, произошло мощное пробитие, и сделочка у нас заходит в плюс. Как я понял, что это пробитие, я просто посмотрел на движение цены. Цена притормозила около нашего уровня сопротивления и начала дергаться вверх. То есть видно, что она хочет пойти вверх и не может идти вниз. И Тогда я уже зашел. Смотрите, далее прошло некоторое количество времени, 5-минутный таймфрейм. И здесь у нас находится уже уровень сопротивления, достаточно мощный, от которого я хочу произвести коррекцию. Смотрите, я жду движения вниз. Выставляю время сделки 2 минуты. Вот, началось движение вниз, и здесь я захожу, захожу на коррекцию. Но здесь у меня сделка... Открылась в очень плохой позиции из-за задержки. И как видим, из-за этого сделка у нас заходит в минус. Но все же, я рассчитал здесь только на коррекцию, а не на отскок. И движение вверх у нас продолжается. И здесь у нас образовалась та стопроцентная ситуация, о которой я рассказывал в моих прошлых видео. Тренд вверх, небольшая коррекция и дальнейшее движение вверх. Вот Происходит импульс, и на этом импульсе я захожу. Опять же, на дальнейшее пробитие этих уровней. То есть, был глобальный тренд, который отскочил от уровня поддержки глобального, произошел ретест глобального уровня, тренд у нас сменился, и сейчас все локальные уровни сопротивления будут пробиваться. Как видим, просто мощнейшее пробитие произошло, и сделочка у нас заходит в плюс. Далее проходит еще некоторое количество времени, и здесь я уже нахожу глобальный уровень сопротивления. И происходит мощный импульс вверх. Как видим, цена очень часто отскакивала от этого уровня, и здесь я также решаю поймать коррекцию. Я жду касания с этим уровнем. Итак, смотрите, я выжидаю. Очень важно заключить сделку в правильной позиции. Вот, цена дошла до уровня сопротивления, и я зашел. А также у нас происходит похожие ситуации. После движения вверх происходит такая небольшая коррекция в виде двух свечей, как видим по предыдущим ситуациям. И эта коррекция пропорциональна самому движению. То есть чем сильнее движение, тем меньше у нас коррекция. Значит, от этого уровня сопротивления и от этого сильного импульса вверх должна произойти мощная коррекция вниз. Здесь уже используется Price Action. А Price Action это у нас похожая ситуация. И как видим, сделка у нас заходит в плюс. А здесь уже находится у нас уровень поддержки. А здесь уже у нас находится уровень поддержки. И опять же происходит похожая ситуация. После коррекции продолжается движение вверх. И здесь я также зашел вверх на дальнейшее движение. Но дальше на пробитие я не буду заходить, поскольку уровень у нас глобальный и достаточно сильный. Сделка у нас заходит в плюс. Шикарная торговая сессия. И на этом я ее заканчиваю. Вот показываю результат по моему торговому дню. Достаточно хороший результат. Здесь практически все ситуации, по которым я всегда захожу. Единственное, здесь нету моей стратегии, о которой я говорил. Это та стратегия, на которую мы заходим на 15 минут. Она, кстати, до сих пор хорошо себя показывает. Я заходил по ней несколько дней назад. И все сделки у меня по ней зашли в плюс. Так что рекомендую ее использовать. Вот такое вот видео у меня получилось. Мы повторили все шикарные ситуации для пробитий. Я надеюсь, это видео придаст вам уверенности в заходе на ваши позиции. И надеюсь, что вы из него извлекли большую пользу. Спасибо вам огромное за просмотр, желаю всем профит и успешных сделок. Не забывайте следовать своим правилам торговли и не переставайте учиться. Трейдинг это самый трудный способ заработать легкие деньги. Всем еще раз всего хорошего, спасибо за вашу поддержку и всем пока.